Обидно, конечно, то что не поработаешь с ребятами в студии, аранжировку не сделаешь ничего. Ну как и есть, так и есть. Поэтому. И потому принимайте Называется песня «Мой старенький москвич» Кто еще помнит такую машинку, на победу похожую, горбатенькую А мой старенький москвич Он в не У него больные ноги Ковыляет по дороге Эх, мой старенький москвич Он кричит, пердит, но едет Не не он соседей но зато его боятся Хоть на нас и матерятся Эх, мой старенький москвич! Не найдешь, Влад, не рожь, На победу он похож Бедный родственник, так скажем, Бедолага, он со стажем Эх, мой старенький москвич! Кругом тупецка, кругом ты мол за мной головом. Убежал Андру приору, вот дебилы, вот уроды, ехомы старенькие москвич. Он же вас переживет Это автобот Ренкомплект у нас кувалда так что не пиздь. И тут подлых мой старенький москвич 21 двадцать первый год тридцатый Съехал мой москвич горбатый Мне кричит не торопись Впереди еще вся жизнь Их мой старенький москвич Ну и я не тороплюсь Я еду господу молюсь Занят памятник как он, личный мой Армагеддон, мой Москвич Армагеддон. Ну где-то так. Даст бог, завтра интернет не будет тормозить, еще что-нибудь запишу из свеженького.